Представляем гель для умывания «Фаворит Кленсингель». Это деликатный гель на основе мягких павов, алоэ вера, гиалуроновой кислоты и мятной воды, который образует мягкую пену и хорошо удаляет загрязнение, не пересушивая кожу. Гель можно использовать как основное очищающее средство, а также как второй этап после гидрофильного масла. Гель подходит для любого типа кожи и может применяться ежедневно.